здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания и ведущие геннадий брумер и эдуард брумер сегодня мы будем говорить на очень интересную тему которая затрагивает нас всех и это не только касается нашего штата это касается всех а, русскоязычных проживающих в америке а, известный российский джазмен игорь бутман вчера объявил о том что он Начинают гастроли по Америке, и гастроли пройдут в Нью-Йорке, в Бостоне, ну, естественно, в нашем замечательном городе. Буквально несколько недель назад на страницах Фейсбука разразился такой, как бы сказать, спор. Спор, культурный спор, но довольно жесткий о том, стоит ли поддерживать артистов, которые приезжают из России, именно тех, которые поддерживают политику. Владимира Путина, стоит ли их поддерживать здесь, естественно, своим присутствием на этих концертах. Вот, давайте мы сегодня на эту тему и поговорим. А сначала мы, Гена выскажет свое мнение по этому поводу. Мы поговорим вообще об артистах, не только об Игоре Бутмане, а вообще об этой ситуации. Наш телефон 847 420 5220. Ген, твое мнение, а потом мы уже, естественно, будем... Значит, а я хотел бы, ну, скажу всем нашим радиослушателям что против гастролей игоря бутмана выступила такая группа людей под названием arts against aggression значит они не хотят чтобы в сша приезжали люди, поддерживающие диктаторские режимы. Это не касается только российских артистов, это касается всех тех, кто несет искусство в массы, но это искусство, скажем так, политизировано, политизировано и испорчено привкусом диктатуры или насилия. А, поэтому прежде чем мы начнем принимать звонки говорить я бы сказал что это моральный аспект того о чем мы, что мы будем обсуждать вопрос должна ли мораль и принципы стоять выше ну скажем приятных наслаждений музыкой или игрой а, артистов на театральной сцене а, Никто не говорил. Луна ли в этом присутствует политика, Ген, может быть так сказать? <заб> да, но мне кажется, что мораль и принципы очень важны в этом смысле. По той причине, что, например, э -э, в Израиле, например, не играется э -э, Вагнер. Вагнер великий, величайший композитор XIX э -э, века, классик. Но по принципом его отношения к евреям и потому что случилось во время холокоста когда евреи шли в печи под музыку Вагнера принципиально израиль оговаривает в своих контрактах с многими музыкальными коллективами оркестрами о том что вагнер не исполняется если по той или иной причине дирижер отказывается не исполнять вагнера значит кенса его гастроли закрываются, аннулируется аннулируются. поэтому мы хотели бы поставить вопрос о тех артистах которые приезжают сюда выступая на стороне путина на стороне диктатуры на стороне агрессии а стоит ли нам ходить на эти спектакли покупать билеты морально ли это может быть для кого-то это все равно есть люди которым э, например они на это не смотрят я считаю например что это аморально это некорректно и люди которые на, в, в своей э, родине в своем доме объявляют нас э, агрессорами нас америку и отзываются об америке приезжают сюда зарабатывать это не солидно я считаю что мы не должны э, поддерживать таких артистов uh, я бы сказал даже сразу назвал фамилию сразу это артист uh, бутман джазмен и uh, артист театра который был а, в певцов, певцов, певцов. Дмитрий Певцов, неплохой артист, но то, что он стал, говорил об Америке и выступал здесь, это это некорректно, не хорошо. Дваген, я напомню нашим радиослушателям, что Игорь Бутман, почему именно мы остановились на нем? Он входит в Высший Совет партии Единая Россия. Если человек входит в Высший Совет партии Единая Россия, и я делаю на этом акцент значит человек поддерживает все то что декларирует эта партия а эта партия декларирует закон Димы яковлева который говорит о том что американцы не могут усыновлять больных детей в россии у этих детей нет возможности начать свою да, новую жизнь то есть этот человек поддерживает аннексию крыма этот человек поддерживает то что россия Негласно ведет военные действия в Украине, и вместе с тем этот человек приезжает сюда, чтобы э, показывать э, значит, свое э, искусство. Хочу напомнить многим, чтобы мы, как говорится, уже когда беседовали, э, как бы в определенном русле беседовали, знаменитый кинорежиссер Леонид Рефеншталь, которая действительно считается одной из самых великих э, кинорежиссеров и которая действительно сняла великий фильм. Олимпиаде э, в 136 году. Олимпио. Да, Олимпио. Этот человек после войны не была рукопожатна. Но она была осуждена. Она даже. была осуждена, она не была рукопожатна. Хочу напомнить также великого дирижера Герберта фон яна который действительно считается одним из величайших дирижеров э, 20-го столетия, который.. Э, очень хорошо отзывался о Гитлере в свое время, который поддерживал политику Гитлера, но, как говорится, война закончилась и все против него обернулось совсем плохо. Также те, кто увлекаются поэзией, знают знаменитого э, поэта Эзра Паунд, который несколько раз номинировался на Нобелевскую премию, и он действительно считается великим поэтом, почитайте его, его можно почитать, но он тоже поддерживал германию гитлера его политику поэтому нобелевскую премию он и по этой причине тоже он не получил и был осужден кстати и осужден а, законом и а, обществом был осужден за свое отношение вот к значит к этому а, событиям к этим событиям 30-х церковых годов и я бы этих поднял бы еще такой вопрос в продолжение того что ты говоришь Является ли искусство а, пропагандой того режима, который представляют эти артисты? Бутман во многих своих интервью утверждает, что мы должны разделить политику и искусство. У нас, У нас есть звонок, звонок да, мы, примем. мы примем. Пожалуйста. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Говорите. Добрый день. Добрый день. Да, Эдик, Гена, привет, это Олег. Привет, да, Олег, привет, ну, если ты заговорил о том, что была дискуссия на Facebook, и ты помнишь, где это было? Да. Это было в нашей группе, вот нашего радио. Значит, я не могу назвать это дискуссией, потому что это был просто призыв к бойкоту. А, давай сейчас не будем говорить правильно это, неправильно, хорошо, нехорошо, но это был призыв, это не дискуссия. И когда некоторые участники группы возразили э, госпоже Приговой, что вы... Э, алло. Да, а да говорили. Да, я, я думаю, что я потерял. Ничего. А когда а, кто-то ей возразил и сказал, ну, вы не можете так открыто призывать, типа, это свободная страна, и каждый волен делать, что он хочет, то эта дискуссия, как, говорили, как вы сказали, и она должна была быть дискуссия. перешла в скандалы наезды, в оскорблениях. Вот, и я хорошо помню эту дискуссию, потому что я был один из главных участников этой дискуссии. Я помню, что все-таки большинство людей сказало, что не нужно путать искусство с политикой. Олег, я понимаю, Олег, о чем ты говоришь. Давай Олег, мы... Сейчас, я не закончу. Да-да. Не все такие смелые, как Макаревич, и как э, э, Гребенщиков и, и остальные, Илья Ахиджакова. Не забывайте, где они живут, в какой стране. И, к сожалению, очень многим приходится поддерживать э, политику Кремля, политику Путина, для того, чтобы все-таки им не, не сплетела... Олег, Олег, давай я тебе возражу сразу. Я понимаю, о чем ты говоришь. Одно да. дело — это поддерживать. Другое дело — это агитировать. По-моему, это абсолютно разные вещи. То, что делает Игорь Бутман... Он занимается агитацией, продвижением. продвижением. Да, я согласен. Но он занимается агитацией там. Он в Америку не едет с агитацией. Не пойми меня неправильно. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к Кремлю и к Путину лично. Ты же знаешь. Да. Но в данном случае я все-таки считаю, что... Политику не надо примешивать, потому что если мы будем мешать политику искусствам, значит, мы завтра должны перестать полностью смотреть все фильмы Голливуда. Мы должны перестать слушать певцов. Мы должны... Я всегда говорю, вы слушаете Pink Флойд? А почему вы слушаете этот вот подонок? Что он говорит по поводу Израиля и как он выступал? Понимаешь? Поэтому тут это можно дискутировать часами на эту тему. Вопрос вот в чем. Не надо путать политику с искусством. Вот на этот вопрос должны ответить э, радиослушатели наши. А то, что это плохо или хорошо, конечно, я не хотел бы видеть того человека, который э, агитирует за то, что э, Путин э, правильно все делает и за то, что, и то, что он э, Крым отобрал. Это правильно. Но давай говорить о том, что мы живем в свободной стране, и то, что в Скоке, например, шла когда-то демонстрация с фашистскими э, флагами и с фашистскими свастиками. Им разрешили это сделать это свободная страна вот что я спасибо лишь спасибо да. спасибо за твое мнение ну я хотел бы возразить э, то что правильно сказал э, эдик что одно дело ты молчаливо понимая свою слабость э, не выступаешь против режима это одно дело но другое дело когда ты продвигаешь ты состоишь членом партии которая все вот эти вот несет ответственность за войну на востоке украины за аннексию Крыма. они несут ответственность а если ты часть этого режима часть этой машины то значит ты это продвигаешь ты несешь такую же ответственность пусть моральную пока единственное что я могу с чем согласиться это выбор для каждого человека в отдельности Естественно, мы живем в свободной стране, и мы не вправе указывать, кому и как поступать. Примем звонок. Мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Добрый день. Добрый день. Добрый. Полностью подсоединяюсь к предыдущему слушателю в отношении того, что разделяете зерна от плевел, котлеты от мух. Нельзя осуждать человека только за то, что он принадлежит э, к определенной партии, к определенному движению, если он приезжая сюда в качестве артиста, врача, адвоката и тому подобного делает свою работу. Mm -hmm. Так, например, чё, так, например, четко э, был такой автомобиль Федоров, который делал операции по всему миру, у него свой доктор, потому что он, он трагически погиб. Э, он тоже был коммунистом членом партии и, и, и подобное. Это же украинцы, которые сейчас э, ходят э, с портретами э, бендеры В свое время они были членами партии. И, и, Я и, понимаю, о чем вы говорите. У меня в, к вам... в компаниях партии. Но не потому, что они этого хотели. Потому что в результате э, членства они получали возможность продвижение по служебной лестнице. Хорошо, а давайте, жители, которые, сказать, давайте, я задам э, вам вопрос э, секундочку. Я вас Нет. должен пер, пер, перебить. Я извиняюсь. У меня к вам быстрый вопрос. Слушай, а, вы, я вы... понимаю вашу идею и, как говорится, это ваша идея. Но если бы, допустим, ну представимся, да, а, представитель Гитлера, талантливый человек, не будем брать сейчас область, приехал в Америку, да? И, допустим, как вы говорите, он там талантливый там режиссер, он талантливый там хирург. Как к нему надо было бы относиться, зная, зная, что он поддерживает режим, который несет ксенофобию? Вы, вы меня прощите, конечно, если он будет здесь да. практиковать как хирург, как врач, да. мы не должны рассматривать его политические взгляды и его политическое прошлое, потому что в таких случаях. Надо было бы вообще все правительство послевоенной Германии уничтожать. Потому что многие из них состояли в Гитлере, Югенте и так далее. и подобное. То есть вы считаете, Но... что морали и принципов здесь нету? То есть... нет? Есть а, морали, есть принципы, которые, которые касаются тогда, когда этот человек пытается распространить а... свои профашистские взгляды на других людей. Ну, ну а если, если за счет этого человека Идей этого человека Поддержки этого человека Если допустим погибли какие-то люди Если э, что-то было разрушено Вы считаете при любых обстоятельствах Его нужно поддерживать Вы сейчас передергиваете карты Как шулер Я не Понятно? передергиваю карты Я не передергиваю Не надо Ты меня лови, не ловить на том Что я передергиваю да, как, Я вам да, задаю да, конкретный вопрос том, если Есть Если вы высказывали Кто-то погиб что-то случилось е Да я вам скажу и -за, -за, за бутмана за да. и бутмана сюда дополняют свои обязанности допустим тот же Иосиф кобзон да которому же за запрещали потому что он был как бы связан с мафией хотя он э и, и просил расследовать и сенат и комиссии кбр и просил расследовать сегодня не сказать ему открыто об этом никто ничего не расследовал просто было запрещено его, его вы знаете я вам скажу хотя, такую хотя, вещь хотя, ФБР, ФБР. ФБР. он делал концерты и то время да. это же фбр расследование на этих концертах что он ФБР. я и вы что знаете он я, я больше доверяю фбр чем кому-либо другому если сюда кобзоны не пускали значит они правильно делали у них была информация при которой это, они это, это делали это моя точка зрения но, да и я считаю, что, то, существует мораль, то, я то, на, считаю что существует жизнь. мораль я считаю что существует мораль Людей, принципы любили его как я русская. понимаю я понимаю что советские граждане рождены без морали и без принципа. вот это я хорошо знаю врачей, общаясь рода. в нашей общине ваш, ваш да и мы и мой тоже да в свое время после того что его, его стреляли перед операцией спрашивал врачей я надеюсь что республика но, но он, он, он, он это сарказмом сказал врача, но это он сарказм понимал, что люди независимо от политических для вы хорошо выполняете свою работу. Хорошо, спасибо. Спасибо. спасибо, спасибо за ваше мнение. У нас пока нету звонков. Значит, а, я звонок... Говорите, ну, а за... пожалуйста, говорите. Говорите, пожалуйста, добрый день. Значит, я вам уже скажу. Да. Этот человек мой враг. И его искусство меня не интересует. То же самое я могу сказать про Кобзона. Он хороший певец, но это мразь. Будьте здоровы. Спасибо, спасибо. спасибо за ваше мнение. А, больше звонков пока нету, да? Пока нету. А я еще раз хочу сказать я может немножко эмоционален и громко говорю но лично для меня и для моего брата существуют определенные моральные аспекты этого вопроса существуют определенные принципы когда человек не должен ими э, поступать потому что если из-за игоря бутмана хоть он и действительно талантливый а, музыкант как говорят я в джазе не разбираюсь те кто разбирается а, пожалуйста это но ну, насколько я знаю он талантливый джазмен музыканты если за его поднятой руки какой-то ребенок который болеет страшной болезнью и может получить шанс обрести новую семью в америке и сделать свою жизнь лучше и он этого шанса не получает то я к этому человеку по фамилии Бутман относиться хорошо не буду и никогда не приду на его концерт чтобы своими деньгами поддержать его искусство потому что его искусство окрашен э, будем так говорить в очень нехорошие цвета да э, есть есть определенные вещи которые есть ну... звонки давай мы примем звонки да мы послушаем наших радиостанций мы слушаем вас добрый день Алло, добрый день. Да, да, говорите, пожалуйста. Только, пожалуйста, приглушите радио. Я по-моему выключил, сейчас, секундочку. Да. Здравствуйте, это Слава Каганович. Да, Слава. Здравствуй, Слав. Очень хорошая тема. Я ее несколько раз пытался поднять в своей передаче эм, и поднимал. Я свое отношение к этому выскажу. Конечно, Бутман замечательно выигрывает свои идеи за Ибемоли, и, бемоли, и э, то, что он играет, это совершенно аполитично, не имеет отношения к, к искусству, э, это имеет отношение к личности человека выступать так как выступает предположим певцов и бутман и этот список продлевать можно долго и на телевидении и в прессе а потом приезжать сюда они ведь приезжают сюда зачем ну давайте заработать, заработать... День... заработать деньги значит вот у меня в этом отношении в плане такое надо ехать зарабатывать деньги там я не знаю в Воронеж, там, в, на Дальний Восток Не надо ехать зарабатывать деньги к врагам Они высказываются в Соединенных Штатах О нашем образе жизни О том, ну, если вы так любите Россию Не надо сюда ехать Не надо ехать зарабатывать деньги Это, кстати говоря, относится не только к музыкантам И к артистам артистам вот Меня крайне возмущает позиция киноактеров Артистов, которые снимаются в фильмах, вроде как вот были спящие там. Да, Крымский мост, да. Ну много там, потом Лектор там же где певцов отметился. Вот ну, там снимаются, в общем, хорошие артисты. Вот такой замечательный артист, как, например, Алексей Серебряков, не позволяет себе сниматься в, в, в отвратных фильмах. А такой артист, например, как Андрей Ильин или Андрей Смоляков, очень хороший артист. Ну, ну, просто очень хорошие артисты Они не стесняются сниматься в откровенно антиамериканских фильмах Причем никто же их не заставляет Это люди, которые успешны, которые хорошо зарабатывают в кино и в театре Зачем? Знаете, я этот вопрос задавал Алексею Серебрякову на встрече Как он относится к тому, что его коллеги, ну, в общем, не сильно стесняются Слав, я извиняюсь, у нас есть звонок, я понимаю, да, о чем -то. ты говоришь, спасибо большое. Мы вас слушаем. Это звонок перед Алло, тем... Да, говорите, пожалуйста, нам надо уходить на рекламу, поэтому покороче, пожалуйста. А, я просто, просто хочу сказать про Серебрякова. В России против него, ну, приблизительно вот то же самое, да не приблизительно, а точно то же самое, что вы сейчас говорите об Бутмане. Абсолютно точно вот в сетях, везде. Они его там кроют, мол, если ты там недоволен... Работы там у себя на западе, а хотя он во многих фильмах в России снимается, очень популярен. Спасибо, <связь> спасибо. <связь> мы сейчас уходим на рекламу и потом мы вернемся в передачу. Мы Возвращаемся в программу Политинформания. Ее ведущий Геннадий Брумер и Эдуард Брумер. Сегодня мы говорим о российских актерах, в первую очередь об Игоре Бутмане, известном джазмене, который заявил о том, что начинает гастроли в США. Принимаем звонок. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день, говорите. Здравствуйте, меня зовут Светлана, я музыкант. Я бы хотела тоже выставить. Пожалуйста, выставить. пожалуйста по поводу, так сказать, приезжающих гастролеров, которые хотят сорвать, конечно, куш на не очень им приятной и благоденствующей стране, которая всем почему-то режет ухо. Вы знаете, я абсолютно против этих гастролей и вот этих вот заезжих музыкантов или артистов или представителей искусства, которые не имеют якобы никаких принципов. На самом деле они выбрали для себя свой принцип. Они выбрали принцип служить Бове, Путину и так далее. Так... Зачем они нам здесь нужны? Зачем нужны их концерты? Зачем мы должны support? Зачем мы должны поддерживать их искусство, их науку и так далее? Даже во благо человечества, как они это все... Э, во благо искусства. Говорят. Я, я абсолютно против этого. Как это, можно оправдать вообще все? Можно оправдать Вагнера, который... Э, У нас есть он, очень знает, много звонков. Исполняй, спасибо большое. ]inkle. Спасибо. Мы вас слушаем, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Пусть они все ездят в Северную Корею, в арабские страны, в Китай, в Венесуэлу, все диктарские страны. А в Украине, в Америке, в нормальных странах, не, не, нечего делать. Все мы. Это пропагандисты. Не хочу выражаться. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Нет, есть звонок. Говорите, пожалуйста. Добрый день. А, добрый день, ребята, добрый день, братья. А, у меня, понимаете, Такое впечатление, что, э, ну я не знаю, при чем здесь политика, при чем здесь искусство, при чем здесь спорт. Допустим, очень много э, наших американских спортсменов поддерживают демократов. Но я их поддерживаю просто как спортсменов. Я так же самое поддерживаю э, ребят из России, из Украины, которые действительно Талантливые актеры, талантливые музыканты, талантливые композиторы. Ну Там хорошо, пред... я понимаю. А если этот человек несет в себе, будем так говорить, он, он то, пред... о чем я говорил, он, он представитель. Он он представитель определенной власти, из-за которой страдают люди. Как к этому человеку относиться? Причем он является не просто представителем, он, он... пропагандист этой власти. Он пропагандист этой власти, да. Ну, послушайте, пропасть. Пропагандисты у нас в Америке тоже есть, так или нет? Возьмите демократов, они. Но это наши демократы. Они... Но это наши демократы, понимаете, в чем разница? Когда... Это, да, да, да, да. Но не надо вмешивать искусство. Спасибо. У нас есть звонок. Спасибо. Говорите. Говорите, пожалуйста. Ну эти люди, эти артисты, они живут, где они живут, не могут все жить здесь. Мы бы, может быть, хотели, чтобы они жили, они бы хотели жить, но они, может быть, тоже хотят приехать глотнуть свежего воздуха. но я вам хочу чего-нибудь такого, может, они совсем по-другому все воспринимают. Я хотел бы вам напомнить, я очень извиняюсь, я не знаю, как вас зовут, но Игорь Бутман, гражданин США, он он не просто приезжает сюда, он как бы приезжает к себе Это в страну, мой. но при этом он является частью эстаблишмента партийного. Ну, да, может быть, нужно делить их вот на таких людей тех, которые просто приезжают, чтобы вот мы надо... об, этом... Вот об этом мы и говорим, об этом мы и говорим. Спасибо, да. спасибо вам за ваше мнение. Нет звонков. А то, что... Э, давай мы вспомним, какие еще актеры, просто чтобы это не было голословно, какие актеры являются такими апологетами, которые э, двумя руками... Ну, давай, я, я начну с такого известного писателя Захара Прилепина. Mm -hmm. Вот я хотел бы спросить у наших уважаемых радиослушателей. Хотели mm -hmm. бы они пойти на его лекцию здесь, если бы он приехал? Говорите, пожалуйста. Добрый день. Звонков много. Говорите. Добрый день. — Добрый день, меня зовут Виктор, я только включился. Я, правда, не знаю, что вы сказали, но я предполагаю, что вы сказали. Ну вот вам простой пример. пример. Тот же Денис Мацуев, да? — Да. Вот, — В принципе, я так понимаю, что он поддерживает Путина, и он там уже в каких-то общественных организациях, э, России, но это, тем не менее, не делает его не менее великим музыкантом, которому аплодирует весь мир. Вот вы смешали, какой а, ам Камколова не, под, не поддерживал, а что наш наш Голливуд, который С, усмеливает Транса и поддерживает Хиллари Клинтон, так они, значит, хорошие, потому что они наш. Нет, а нет, то, нет, такое? это личное. Искусство есть искусство. Если мне нравится Яввещенко или Антонов, то пускай придет. Ради и, бога, и, это и, это ваш живой, Виктор. Виктор, это ваш выбор, мы с ним не спорим. Я хочу вам просто напомнить, да, что был такой дирижер, я уже здесь говорил, вы, видимо, не слышали, Герберт Форкароян. Великий дирижер. Вы сказали, Мацу великий музыкант, Караян был великий дирижер, который поддерживал режим Гитлера и после войны был нерукопожатен. Понимаете, о чем я говорю? Ну, вот, вот, вот общество, можешь, после войны, там, которые например там у какой слова у путина не у путина у другого у трампа если их общество если они будут Когда... заступят беру пожарным люди просто перетанут на них ходить а если этот они же плачут свои деньги спасибо спасибо это Потому это виктор я понимаю происходит. я понимаю о чем вы говорите спасибо а я э, говорите пожалуйста добрый день добрый день да э, эдик это Гена, опять Олег. да ехал слушал вот подумал мне немножко резонула та фраза, которую ты сказал, что люди из Советского Союза были рождены без принципов. Я вот ехал и думал, в принципе, вот, если вы настолько против, вот, политики, которую поддерживает Гутм, Бутман, не политики, нет, не так сказать, против его принципов, так значит, у вас тоже есть по этому поводу принципы. Но я так понимаю, что принципы должны быть а, в отношении всего. Вот... А, Помните, когда были концерты Барышникова, которых русская диаспора так поддерживала и так шла на эти концерты толпами. Uh -huh. А вспомните, ребята, что он говорил в 2016 году, в то время, когда Трамп э, избирался в президенты и после этого. И это человек, который живет в этой стране, и который лил грязь на президента и на эту страну, между прочим. И это не то, что я там где-то вспомнил, это есть статьи где написано это почитайте и точно так же как предыдущий вот звонящий он сказал про Голливуд значит если мы должны следовать принципам своим, вот вашим например мы должны закрыть полностью границу потому что да я знаю что Бутман он не просто там агитирует он по-моему в партии один из там лидеров да, этой да он входит да, выше да. Совет партии да совершенно верно то есть я прекрасно знаю но он входит в Совет партии голосует а кто-то тихонечко поддерживает это все и боится высунуть руку, потому что завтра его заклюют. Или наоборот. То есть я так понимаю, что все артисты поддерживают эту политику. Все люди Нет, поддерживают эту а политику. Нет, Олег, смотри, я хотел бы тебе сказать, что вот, например, у меня есть принцип. Я не пойду на фильм, где играет Де Ниро. Вот я его принципиально не буду смотреть ни дома, ни в кинотеатре. Потому а что. Почему, по... Господи, по... почему данира Но, но я раз... тебе предложу счет, как вот, пример. Там нужно идти только да, играть в Дензе да, Вашингтон да, да. и Джон Войт. Все, больше никуда не а, О... с тобой завтра должны исключить есть... Оле... Все фильмы, Олежка, есть. Все Послушай, давай, чтобы мы закруглились, у нас есть звонки. Я просто быстро объясню. Есть большая принципиальная разница. А, Роберт данира и весь Голливуд живут в этой стране, выращены в этой стране, да? И они зарабатывают деньги в этой стране игорь бутман который в большинстве своем живет в той стране говорит о том что америка такая-сякая принимает голосует за те законы которые были человек и человеческий как закон дима яковлева между тем и он приезжает зарабатывать. Он действительно ну, талантливый. Он приезжает зарабатывать я, чтобы он в эту страну. Он говорил, Америка такая всякая. То, что он там в партии лидер, это одно. Против Америки как раз я очень много искал и не нашел ничего, где бы он ругал Америку вот на чем свет стоит, как говорится. Оле а, Олег, посетим, я с ним, послушай, и Олежка, и я искусство. с ним переписывался на Фейсбуке и а, при возможности, если эта переписка не говорится, не пропала, я бы тебе показал то, что он пишет об Америке. И о русскоговорящих, русскоговорящих, живущих в Америке. Только потому, что многие русскоговорящие, живущие в Америке, не поддерживают политику Путина. У нас есть звонки, Алеш, сори. А говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. То, о чем вы говорите, это ваше мнение. А Наше мнение. Сделать generalization, то есть обобщение для всех. Это неправильно. Мы предложили диалог. Мы предложили, предложили общение. Большинство в мире поддерживают Путина и Россию. Вот посмотрите по все. 80% проголосовали за политику в России. А, не за а за вы мне скажите ваше мнение, пожалуйста, по поводу... Вы вы делаете обобщение... Вы Я считаете... делаю обобщение со своей стороны. Вы, вы сделаете обобщение по... со своей стороны. Ну, нет, нет. Я, я, же, я же не выступаю на радио. Как я могу делать вопросы? Ну, мы высказываем высказываю свою высказываю, точку зрения. Мы, -то даем людям, мы даем а людям выступаете? возможность. Мы нет. Мы даем людям возможность высказать свою точку зрения. Вы начинаете говорить, мы обобщаем. Не говорите об этом вообще. Вы скажите свою точку зрения и уйдите из эфира. И дайте нет. возможность другим говорить. Спасибо. Это не так. Спасибо. Спасибо. А, нас не есть так. звонок. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. А, вот еще речь идет о том, что кто что говорит. У меня подруга живет в Крыму. Когда российские седение к России, я у нее спрашиваю, ну скажи, что-то лучшее есть. Она говорит, ну, ты понимаешь, что я не могу все говорить по телефону. Это говорит о чем? Что даже если люди там живут, они не могут говорить действительно то, что они думают. Они выживают. И каждый выживает как может. Смотрите, есть принципиальная а разница. Я понимаю ваш вопрос. Разница разницы, Но людям надо кушать, у них семья. Другой вопрос. Если они принципиальные, они могут как-то там все это зарабатывать? Или хотя бы не хаять то место, в которое они приезжают? Это уже вопрос их воспитания. Спасибо за вашу точку зрения. Есть звонок. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Нас набирают. Говорите. Добрый день. Да, да, говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Говорю, да, -да? Значит, и, и Искусство и политику ни в коем случае соединять нельзя. Смотря какая политика и смотря какое искусство. Замечательно. Путмана ни в коем случае принимать и поддерживать нельзя. Это человек, который поддерживает такого фашиста, как Путина. Такого предателя, такого садиста, такого человека, который убил столько людей, ни в чем не повинных. И вы здесь его поддерживаете? Еще как. Какое назначение искусства? Оно несет самое светлое, самое лучшее. Воспитывает людей на хорошем, на добре. И вдруг приедет такой, ну и что, что он хорошо играет. И люди не услышат его ничего. А какую он несет зарядку фашистующего человека? И Спасибо. здесь есть некоторые, которые этого Путина поддерживают. Спасибо. И убийцу. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Говорите, Будьте. пожалуйста. Довы, еще Довы. Раз. Вы да. знаете, я очень короткие фразы, что люди голосуют своими кошельками. И вот если люди разделяют вашу точку зрения, которую вы сейчас пропагандируете, это называется четко пропаганда. Нет, мы предложили беседу, мы предложили тему. Таким Нет. образом он не сможет, как вы выражаетесь, зарабатывать деньги на наших э, иммигрантах, людях, да. И таким образом вы сможете определиться, кто прав. Вы или те люди, кто придут на, на, о, на концерты. Все правильно. Спасибо. И... Спасибо. Смотрите, есть звонок, Ген. Давай мы примем, да. потом мы обсудим. Да. Мы вас слушаем, говорите. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый день. Добрый, добрый. день. Я вот слушал, слушал вас иногда, тут увидел в Ютубе, или что это за канал, не знаю. Uh -huh. Вы действительно как пропагандисты выступаете? Хоть я обоих вас и знаю. Uh -huh. Но так как вы по-хамски навязываете э, свою точку зрения, свою ненависть, э, это уму непостижимо. Просто вы давите людей, даже тех как, разумных людей. И, и выглядите просто смешно. Спасибо. Вот Спасибо. Ну, а, мы Добрый. вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Добрый. Вы знаете, этот великий музыкант, который на весь мир известен, который показывают только по первому каналу, который смотрит только русские, кто смотрит первые, раскручивает его, в принципе, вся задача на втором канале раскрутиться, чтобы их деньги снять. И больше ничего. Спасибо. Спасибо. Которые... Спасибо за ваше мнение. Спасибо. Значит, я хочу ответить не вот час, который Предыдущий. звонил, а предыдущему радиослушателю, который нас знает. Мы, если бы мы хотели на кого-то давить, мы бы никому не предоставляли слова. Это принципиальная разница между э, пропагандой и тем, кто дает. Мы даем возможность людям высказаться. А, мы, мы предоставили тему, которую предоставили вам всем. Вы, Вы хотите? хотите идите на Бутмана. Никто вас не будет за Шиворот тянуть обратно. Вы хотите, кто-то хочет, у него есть принципы определен И он не идет на таких актеров. Мы предоставили ар артистов, певцов, Артисты. мне все равно. Поэтому обвинять нас в этом, это очень некорректно. Это, это культурно выражаюсь. Спасибо. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. А скажите, пожалуйста, вот э, я живу в Америке уже больше 35 лет. Спасибо. Э, я не знаю, кто такой Путин. А вы знаете, кто это Путин? Ну, в курсе, да. Немножко в курсе, а да. в курсе? Вы, это ваш друг Почему, это? Вы так, почему вы его так любите? Ну, Во-первых, во я не очень понимаю, а, почему Послушайте, вы задали этот я, вопрос. Я, например, знаю, кто да. такой Трамп. Да, молодцы, ну, я, я вас поздравляю. Я Есть большая а категория людей... Я не знаю, зачем мне надо знать, кто такой Путин? И я зачем вас... мне вешать лапшу на уши? Во-первых, во до свидания, да. Во-первых, если вы не хотите, чтобы вам вешали лапшу на уши, не вешайте ее сами себе. Занимайтесь внутренним состоянием страны это же передача создана для других людей которых интересует то что происходит в россии или взаимоотношения америки и россии поэтому пожалуйста живите спокойно и главное не нервничать понимаете а мы подняли тему которая многих волнует эта тема принципов человеческих никто вас не осудит наверное за то что вы пойдете в джаз-клуб и будете слушать игоря бутмана наверное никто вас не осудит никак за то что вы пойдете и будете смотреть спектакль с дмитрием певцовым это правда вопрос в том как вы относитесь к людям которые поддерживают агрессию ненавистью ненависть. звонок говорите пожалуйста Ребята, добрый день. Добрый день. Вы говорите, что вы ни на кого не давите. Вот вы меня не пускаете на... Да, до свидания. Дин, я вас предупреждал, если вы немножко глуховаты, объясняю еще раз. Вы не можете нам звонить на радио, и не потому, что мы не хотим этого, а потому, что вы переходите на мат и на хамство. Спасибо. Добрый Дам, день. Да, мы вас слушаем. Добрый день. Да? Хотелось бы немножечко откомментировать. Я не слышал вашу передачу э, ну, всю целиком, только остановился на том моменте, когда у вас вышла перепалка с одним, а насчет Бунтмана. Угу. Вот. И Бунтман, и Кобзон, и все остальные прекрасно знали и знают сейчас, за что их включают в санкционный список за поддержку Крыма и за выступление в Крыму и в Сирии. За это. Они знали, на что они идут. Вот. Это во-первых. Во-вторых, прекрасный музыкант или прекрасный врач, или что-то в этом роде, доктор Менгеле тоже был наверняка прекрасным врачом. Вот. И, как тот э, ваш слушатель сказал, что мол типа нужно было бы все правительство Германии после войны там и так далее изничтожить отправить как так оно и произошло как только союзники оккупировали Германию нацистская партия и все руководство даже если они не принимали участия непосредственно в военных действиях или в других преступлениях были осуждены были да. иллюстрированы на какие-то невероятные сроки а гражданское население наступило... Спасибо, спасибо. У нас есть звонок. Говорите, пожалуйста. Да, это... Ребята, да. знаете, тут не по отношению артисту, а по отношению вот к Путину. Потому что многие высказываются. Вы знаете, если бы не наша, вот эта оголтелая, выжившая из ума и отменовик Трампу демократическая администрация, партия, то сейчас, наверное, отношения между Америкой и Россией, в частности между Трампом и Путиным, были бы ну, на уровне, я думаю, что как Америка Израиль, Израиль и Россия. Потому что Транс, как он стал президентом, он хотел наладить отношения с Россией нормальные. Но вот эти маразматики, которые из демократической партии, они ставляют а, Виктор, у нас другая тема. Спасибо, спасибо. Есть звонок? Нету, давай держаться. будем резюмировать, у нас времени не осталось. Еще раз а, хотел бы сказать о том, что слушать вагнера у нас есть мы можем принять уже не можем Или не слушать а, вагнера да. это ваше дело это дело принципа вашей души но только не забывайте о том что под музыку вагнера евреи шли в печи освенцима на этом я хочу свое мнение а, то что касается игоря бутмана михаила боярского и других актеров которые а, поддерживают двумя руками а, этот режим я хочу сказать что ваше право покупать билеты на тех или иных исполнителей актеров музыкантов и так далее и так далее но вы не должны забывать об одной простой вещи из-за этих людей из-за этих людей было совершено преступление в крыму из-за этих людей и ведется война в украине из-за этих людей больные дети при их поддержке, при их поддержке больные дети не смогли обрести семью э, и новую и, жизнь. и новую жизнь в нашей стране а возможность такая была между тем эти люди приезжают в нашу страну демонстрируют свое искусство и зарабатывают на этом деньги многие из этих людей вы должны об этом тоже помнить выступая на разных программах называют нас живущих здесь пиндосами что в переводе, кстати, с сербского означает пингвины. Многие не знают, что это <смех> означает. И говорят о том, какая это страна плохая и какие американцы плохие. Но вместе с тем у них отступают моральные принципы, когда они приезжают сюда. И, естественно, не за маленькие деньги, но это их, как говорится, ценник, не за маленькие деньги, они а, демонстрируют свое искусство. Поэтому это выбор каждого из нас. Мы никому ничего не навязываем, дело за вами. Большое всем спасибо. Всего хорошего. Всего хорошего, берегитесь.